Всем привет, кроме орков. Прежде чем вам сообщу скандальную новость в сфере вихревой медицины, еще немного дополню первую половину выпуска. Кроме того, что на посохе не следует закольцовывать металлические проводники, не стоит применять в качестве излучателей металлические трубы. Все проводящие закольцовки. Плохо влияет на результат, так как сильно поглощает именно ту энергию, которая и создает максимальную пользу живому организму. Но не вида ни осциллографами, ни тестерами, ни другими анализаторами. Также, когда вырезаете ленту, то обязательно закругляйте ее концы. Преобразованная энергия, вырвавшаяся из тора, потоком устреляется над поверхностью ленты. И не только из-за скин-эффекта. Это как коньки по льду едва два соприкасаются, увлекается силой потока по наименьшему сопротивлению дорожки. Максимальная плотность энергии при движении находится на середине ленты, распыляясь в окружающее пространство. Когда поток доходит до края, то из-за прямых или острых углов сливается как в пробитое отверстие. Тупой же угол или закругление, Плавно заворачивать поток в то же пространство. Более подробно возможно когда-либо поясню физику процесса. Труба, на которую размещаете ленту, может быть и деревянной, и пластиковой, и картонной, или просто некие растяжки. Диаметр не особо важен, но, как по опыту скажу, все-таки самым оптимальным будет мною выбранная труба 50 мм. Меньше диаметра не так хорошо охватывает пространство, а больше уже не дает такой концентрации. Проводки от ТОРа к излучателям, как я вам уже говорил, желают это делать тонкими, но не сказал, что не нужно, чтобы они друг с другом были слишком близко. То есть, следует брать, допустим, высоковольтный провод, как тут, или вставлять в некую силиконовую трубку, как тут. Расстояние должно быть более 5-6 мм между ними. Еще, конечно, желательно всячески пытаться использовать модуляцию. Но так как исследование по ней требует много времени, то этим не занимаюсь. Тем не менее, старайтесь использовать. Я как-то пытался года два назад привлечь одного программиста на общественных началах. К совместной разработке. Я ему говорил, в каком направлении писать программу и какой алгоритм действия, а он реализовывал. Даже что-то у нас нарисовывалось. Но он все сетовал на занятости и в конце концов исчез. А так как проект намечался грандиозный, с управлением по Wi-Fi, через ESP8266 и процессором уровня STM32F103 или 130, или 160, Крутейшие алгоритмы формирования формы, несущие модуляции, вплоть до применения ристических методов перебора, которые еще более 35 лет назад были разработаны нашей командой в конструкторском бюро. Для проверки испытания цифровых устройств я назначения. Кстати, в одном из последних роликов про посох я привел реальный пример, когда использовался пару недель в неком бункере, а снаружи зацвел кактус. Так вот, мой знакомый оттуда сообщил, что история имеет продолжение. Посох использовался весной, а буквально недавно казалось, что там в нескольких метрах от дома растут два плодовых дерева, и они сейчас дали столько плодов, что никогда не видели. Логичная история была у меня пару лет назад. Я вам рассказывал про большую грушу у нас во дворе, которая после моих экспериментов с посохами просто завалила грушами. Все вокруг. Ладно. А теперь про ружье, которое должно наконец выстрелить. Как видите, вот у меня лежит генератор. Он не просто так лежит. Тут возникла такая проблема, как оказалось. Я уже давно это заметил. Мне как вот уже сколько лет? Четвертый год. У меня посохи уже по всему миру разбросаны где только они не существуют, и где их только не делают. Да я сам уже их, наверное, больше 50 сделал за это время. Раскидал по всему миру. Так вот, где я что делаю, и вот раскидываю, то потом, конечно, стараясь какую-то информацию собираться от них, узнавать, как, что, чего. В общем, работает все отлично. Ну, если не считая там каких-то побочек. Знаете, как люди, они же оторвыши, как обезьяна с горлотой только дарвиз до чего-нибудь вот, то заснуться с этим посохом и в обнимку то там начинают вот она действует вот вроде бы когда хорошо вот приятно все нормально вот что-то там лучше стало но как-то вот это все медленно как-то вот вот хочется быстрее избавиться от чего-то и начинает повышать дозу и что происходит при этом вот дозу повышают соответственно у них организм начинает вываливать вот это все, то, что накапливалось годами, десятилетиями, а то и там может по 30, 40, 50 лет, вот как у меня там какие-то, например, детские проблемы были когда-то, травмы или еще что-нибудь, вот они сейчас хоть как-то там и о себе дают знать. И, естественно, за это время, за столько лет, организм, он уже вокруг этой проблемы, ну, например, было какое-нибудь растяжение, вот как у меня было когда-то, 15 лет, по-моему, было растяжение голеностопом. До сих пор вот, оно чуть-чуть дает о себе знать. Вот. А когда-то была вообще проблема, я лет 15, наверное, все вот, у меня довольно серьезно оно влияло после этого. И так как есть проблема, организм, он ее начинает как-то защищать, он пытается перестроить организм. Если у вас, например, там с почками или с печенью например какие-то проблемы возникли, вы что-то там застудили там, или повредили когда-то чем-то, и вот, но и оно не восстановилось. Организм со временем начинает обходить, старается. Вот, например, если почки плохо работают, он старается как-то другими органами это заменить, какие-то выстраивает обходные варианты, чтобы организм жил на выживание. И, соответственно, строит систему, алгоритмы, формулы какие-то химические вокруг внутри этих почек и всего остального, чтобы создать какие-то определенные условия. И это годами накапливается, перестраивается организм полностью. Он Бывает, что там очень сильно перестраивается по отношению к поврежденному органу. И вот мы тут внедряемся, и вот тут начинаем восстанавливать эффективно. Тут десятилетиями это все наращивалось, это все надо постепенно убрать. И для этого нужно время, чтобы вот организм, придя в себя и восстанавливая так, как ему дополнительно дали энергию, и он пытается себя восстановить, чтобы ему дать время, чтобы постепенно убрать это, какие-то химические такие процессы, какие-то вот эти обходные варианты, чтобы он напрямую их, опять же, алгоритм вновь составил. Там где-то обросло вот чем-то, какими-то там артефактами там или местостазами даже, вот что-то там, или что-то лишнее наросло, камни в почке появились за это время, ну или что-то такое, какие-то наросты, чтобы... Их там удалить, это все надо время. Причем бывает это тяжело, это происходит, так как организм мало того, что должен отторгнуть что-то лишнее, он это все должен конкретно вывести через кровь, там и еще через что-то, поток какой-то создать, вымывание. И для этого надо определенное время. вот Опять же, химические компоненты построить, а мы ему не даем, мы ему гоним, давай, давай, давай. И естественно, получается побочка. Естественно, возникают проблемы, какие-то обострения. А никто не хочет вот как-то так думать, что за неделю не сделаешь. Надо бывает полгода, год. Вот как я как-то рассказывал про травму здесь, вот у меня была, когда-то я вывернул вот здесь, вот у меня тут была проблема. И когда первыми вот торами я, я где-то два месяца, по-моему, вот у меня вот два месяца каждый день по полчаса, по часу вот так вот я вот работал за компьютером например мышку там и вожу туда сюда а здесь у меня тор лежит вот полчаса час и вот и за два месяца у меня, по-моему в конце концов это ушло настолько что вообще у меня сейчас все полностью а была проблема у меня было так что вот когда были обострения погода все остальное то было так что больно даже вот ручку взять в руки и вот суставы тут или что тут болело что было даже писать тяжело мешало были такие проблемы но постепенно постепенно я это вывел опять же не, не лежал у меня торт тут сутками а именно по полчаса по часу вот, вот у меня так вот находилось и вот вот такие вот места я вам показывал когда у меня был сильнейший ожог но он такой вот был скоростной ожог то есть свежий свежий ожог произошел и он я быстро раз раз его вывел потому что было не хроническое а моментальное так вот в чем дело как я вам сказал, что вот было более-менее у меня все прилично. Эффекты достигались. но ну, я только подбирал какие-то варианты уже на основе собранных материалов, данных, всего остального. Я уже так корректировал, что же здесь все-таки такое сделать. В какую сторону мне работать, заниматься и так далее. Вот, чтобы оптимальнее более-менее сделать это все, конструкцию. И мне люди сообщают, сколько вот, года три так, что есть какие-то проблемы. Но именно у тех, которые сами делали. Вот они сделают посох, там все нормально, вроде все в порядке. Ну, вот как-то так вот, вот некомфортно, как-то еще что-то, вот что-то какая-то побочка идет, какие-то такие неприятные критерии. А так как я занимаюсь только э, своими генераторами, как я вам уже когда-то изначально рассказывал, давно уже, вот еще пять лет назад, когда я сразу вот начал заниматься вихревой медициной, кроме того, что какие торы, какое шток, какие излучатели применять, я, естественно, искал варианты, Генераторов. И такие-то такие. я их десятки перебирал. Горелочки но тоже перебирал. Это один из первых у меня был генераторов, который у меня завелся и пошло, хотя были сложности там и с микросхемами, все никак. То соли мне не то прислали, то тут я где искал, рыл, тут прямо везде нигде ничего не мог найти. В общем, довольно сложно мне получилось с этим, пока я эту 7056 с буквой А нашел. Ну, когда это сделал, вот я, у меня тоже было, вот первый раз я включил вот здесь, вот у меня тор был, конечно, на, на МГТФ, я сразу это отмел, все эти витые пары, ты собрал вот, макет генератора, мне, конечно, кучу микросхем этих перебрал, вот завелось. И вот я сразу заметил, что-то что, что -то вот как-то вот, да, но сразу на меня подействовало. У меня как раз в это время вот трое суток, зуб болел так, что я уже трое суток не спал практически. Уже и спиртом небо сжег там, и, ну, в общем. Какие только средства не применял, раньше он меня тоже побаливал, но я как-то все, все это быстро у меня выходило. Ну, а тут вот прямо вот трое суток я аж спать не могу, уже думал, все, и пойду вырывать, потому что уже сколько можно с ним мучиться. И вот тут вот я сделал как раз вот ночью, вот еле, еле тут сижу уже, и так вот трое суток не спавший уже тут глаза закрываются, закатываются. И вот я как раз вот раз, у меня все заработало, засветилось, тут вот индикаторы светятся, все, и вот я чувствую, вот у меня работает, и зуб буквально сразу стал проходить. Вот уже на следующее утро у меня вообще практически не было болей. Так, побаливало, так, ныло, но значительно терпимее. Мне уже не надо было там на стенку лезть. Я уже первая ночь, где я спал нормально. Ну и герпес у меня как раз, я перед этим простыл, вот лазил там по всяким корчам, перемерз. И у меня заметно было, как я только сильно простынул, у меня тут же герпес выскакивает. Это с детства тоже где-то было так. И тоже у меня начал герпес вылазить. Вот. А тут раз, и я смотрю, вот проснулся, утром встал, у меня вообще нет. Ну, конечно, да, эффект был огромный, конкретный. Но был и нюанс такой. У меня было, вот я толком не знаю, потому что я веду здоровый образ жизни, почти вегетарианец, и так лишней ерундой не питаюсь. Но вот была такая сильнейшая изжога, типа, наверное, изжога, я даже не знаю, правильно так или нет, ну, в общем, в груди что-то было такое, прямо неприятное, именно от воздействия этого. То есть я выключаю, оно стихает. Я включаю, оно опять там прямо вот меня аж сдавило. Причем были такие моменты, схватывало что аж было неприятнее, чем вот зуб болел. Вот такой вот был дисбаланс. Ну, я это так, ну, думал первый раз, вот, наверное, все-таки. Хотя, по идее, я тут передозиться никак не мог успеть но, может быть, все-таки вот как-то повлияло. И я про это все постепенно забыл, но я уже сказал, что мне Дэновский генератор, я уже говорил об этом когда-то, что мне Деновский генератор не понравился из-за его реактивки. И то, что там вот этот дроссель, что надо этот, частоты эти частоты подстраивать, это все. Вот. И к тому же эта реактивка, она давала ОДС, который вот шандарашил вот по этому активному конденсатору, который не имеет гальванической связи между обмотками и он там в обратку дает, и на выходе генератора, вот как эти вот болваны этой электрики смотрят там вот на генератор, о, у них там 30 вольт, 50, а то и у некоторых там 100 вольт, даже 120, помню, где-то кто-то там где-то писал, о, у меня там 120 вольт прямо, прямо такие радостные. Я не понимаю, что там радоваться, если это идиотизм сплошной. Что генератор сам по себе он не может, если он питается 9-12 вольт, вот 70-56, примеру, например, 12 вольт, то выше 10-11 вольт просто амплитуды никак дать не может. Они там до 30 и 100 видят, и понять не могут, типа, вот это, это за радость. А это на самом деле, вот это вот, из-за того, что происходит реактивная реакция, вот из-за этого дросселя, который, это вот эта принудительная разгонка, этот костыль, то он вот выдает на этот беззащитный активный конденсатор, и вместе с завихрениями получается вот эта волна обратная, которая прет через весь этот тор возвращается назад и выдает, по идее, вот наводку на вот эти приборы, которые считают, что у них на самом деле там этих 30 и 100 вольт. А если бы там на самом деле на этих генераторах вот извне что-то пришло но выше, чем они сами дают, если он дает там 10 вольт, например, амплитудного генератора, особенно однополярный, он бы просто сгорел, если бы это было на самом деле так. Ну, эти дипломированные болваны, они же любят из всего сенсацию делать. И это меня, мне это сразу абсолютно не понравилось. И вот то, что его надо делать, и то, что вот так надо делать, и вот как это работает. И я сразу, мне как раз же Валентин Дендорф вот тогда подогнал пару этих генераторов своих, там вот этих умощненных на 818-819 транзисторах, эти коробочки черные, если кто помнит, от Мендронов у него там были целый ящик стоял неисправных, он мне там подкинул пару штук. Ну, я их восстановил, сделал, выкидывал лишнее, оптимизировал. Вот они у меня тут долго служили, я вам показывал сколько раз. Но они работают от 15-20 вольт где-то, то есть тоже неудобно, Ну и достаточно мощные. Хотя мне вот эта мощность позволила выявить вот многие моменты интересные. Но опять же, это для меня как для исследователя, а для пользователя мощность это не нужна. Вполне достаточно 7056. И того же Дандорфа э, тоже была разработана схема на 7056. Без всяких этих реактивок дурных. Только, ну, правда, там полевик стоял на обратке, на обратной связи и, там, и АРУ. Там, вот Но меня это устраивало. И вот я вам показывал, я там вам подробно, у меня ролики тоже есть несколько лет назад. Я выпускал про это все. все это имеется. Потом я сделал свой генератор вот на трех деталях. Тоже вам показывал на 7056. Вот все вполне было достаточно нормально, и у меня все всегда работало. И вот год назад, уже больше года, я все-таки руки дошли и сделал именно на варианте цифровом усилителе 8871. Это микрушка идеальная для вот такого пользования, 5-вольтовая, причем, когда с USB прямо вот берешь вариант, и тебе ничего другого не надо. Питания этих USB-шек хватает, зарядок, всего этого хватает. Очень удобная система получается. А еще на аккумуляторах, вот как получается, КПД высокий 90%, в отличие от 75 6, где там буквально ну, процентов 40%, наверное, КПД, так как она аналоговая. Потери большие, нагрев большой, все это очень сильно мешало, радиаторы, все эти дела. А тут вообще ничего не надо, фактически. И идеально работает, так как у нее, у этой микросхемы, частота дискредитации 2,5 мегагерца. А это, и причем она рассчитана на п стандарт вот это приемников, там 465 кГц. Вот она рассчитана как бы на эти частоты еще. Поэтому 2,5 герца там за глаза. А нам нужно вот около 300 кГц плюс-минус лапать. Поэтому там синус получается отличный, идеальный, и она очень стабильно работает. Все это у меня работало, все нормально, все в порядке, я все везде что не раскидываю, у меня все нормально. А мне люди сообщают, вот те, которые повторяют мои конструкции, что вот у них все не в порядке. Ну, не все, а вот у некоторых какие-то возникают странности, проблемы. А я что им могу посоветовать, я же не в курсе, что они там... Ну, иногда спрашиваю, да, вот какой генератор применяете. Ну, вот горелочки на. Мне было как-то это... Потому что я-то не применяю, и я не знаю, мне не с чем было сравнивать. А тут появился вот один парень, он с Кобрина, буквально буквально 50 км от меня... Вот он состыковался со мной. И вот он тоже, как раз, и делал и посохи. У него там куча всех этих вариантов. И лосинус, там еще какие-то ТДС. В общем, разные варианты. У него куча, он давно пользуется. И мои посохи. Эти тоже вот варианты сделал. Но опять же, вот применил вот этот генератор. Вот он мне его принес. И а так как здесь 50 километров, что здесь? Сел в маршрутку. Вот через час уже тут. Вот. И он ко мне в гости заезжал. Вот. И мы заметили. Точнее, он заметил. Такой вот он как раз тут был, Вот у меня тут посохи все время включены, как я вам говорил, они у меня постоянно круглосуточно, уже более чем полгода не выключаются, и вот у меня пару посохов опять же было тут включено, задействовано, и вот мы с ним тут беседуем, мы говорим, он мне о том, я о сём, вот где-то пару часов тут с ним диалог ведем. И вот он после этого, вот, а посохи стоят нескольких метров. Он приехал домой и говорит, вот на следующий день, он просто себя так кайфово чувствовал, что говорит, как никогда. Ты спал хорошо и проснулся очень рано, и действовал себя очень бодро. Вот. Потом он опять приезжал, опять это, это, эти ощущения. И вот он начал, так сказать, думать, чего, что и как. Вот. Ну, я я как-то не обратил внимания, что он, что он там, какой генератор применяет. Но он именно говорил, что у него проблемы. Вот. То есть он сделал посохи и разные варианты, и как-то вот, вот все прекрасно вроде работает, но что-то вот как-то вот, вот не то. И вот какое-то там, вот, особенно по утрам вместо этой бодрости, наоборот, голова раскалывается, там болит, что-то такое. Вот, вроде дает пользу, но вот какая-то эта польза такая странная. И тут вот вспоминается, что вот он применяет этот генератор. А так как разница в том, что вот он приходит, приезжает сюда, ему все отлично, а домой приезжает и свое включает, и не очень, он, соответственно, ищем причину, находим, что наверное, вот в этом. Я ему вот дал такой вот, я показывал примерно вот в таком же корпусе генератор, я собирал, но на 756 я вот подробно когда-то схему раскладывал, но потом я туда загнал 88-71, и... И вот дал ему поиграться, а он мне привез этот. Вот, чтобы я посмотрел. Ну, я, конечно, посмотрел, чтобы мне тут смотреть. Тут все понятно. Вот, сделано, в общем-то, по идее, так, с первого взгляда добротно. Если кто не понимает в вот этом всем, вроде как я неплохо. Ну, да, универсальный ящичек применяли. Корпус. Хоть как-то, ну, полукустарно, но все-таки прилично. Так, для, в общем-то, для потребителя это вполне нормально. И здесь качество, ну, тут. Китайцы еще не такое качество сделают. В общем, вроде как все нормально, прилично. Но тут стоит схема горелочки. Опять же, вот с этой реактивкой. Вот. И он, значит, взял вот этот генератор у меня, подключил к своему посуху, и у него все отлично. Вывод какой? И я тут вспоминаю, конечно, все свои предыдущие эти вот диалоги с людьми, которые мне. Меня... Присылались все эти сообщения, видео, фотоматериалы. И я понял, что да, дело вот в реактивке. Именно в самой. К тому же сейчас вот этот товарищ с Белочкой, который там еще лет пять назад на меня гнал сразу, как только он обо мне узнал, он тут же на меня стал гнать. А так как он заядлый алкаш, что у него как Белочка его посетит, он мне там гадости напишет где-нибудь в Ютубе под каким-то роликом, Потом нас, когда приходит, наверное, в себя с Бадуна, то уже стирает это все опять. В общем, цирк такой. Я с ним, соответственно, пару раз пытался как-то побеседовать. Нет, бесполезно. Из-за меня и свои YouTube-каналы удалял. В общем, такой неадекватный. Но у него есть вот народный генератор. Причем сейчас он там продвигает вообще какой-то усиленный, мощный, забойный. Ему уже не хватает же кайфа. Может надо побольше особенно когда там, пиво ему надо зарядить такой энергией, чтобы потом не было бодуна после запоя, то вот он так вот себя вот и позиционирует до сих пор. Его главное, чтобы вот пиво его не вставляло, но потом не было побочки. И вот он использует для этого очень сильные генераторы, то есть разгоняет вот это вот реактивку до такой степени, что там все уже гудит. А я вам сколько раз говорил, что большая мощность здесь не нужна. Вот вы даете или большую мощность, или длительное время используете, значит у вас начнет организм просто сопротивляться. И сами себя будете насиловать. То есть будет уже не плюс, а минус в вашем выздоровлении. Ну, я же говорю, как когда обезьяна с гранатой, это, конечно, все тяжело. Так вот, об этом я и хочу сказать. Вот этот скандальчик закатить, потому что все-таки это дело серьезное. Как получается, и опять же, вот этот парень из Кобрина, вот он ко мне приезжал, вот, наверное, мы совместно с ним даже, не знаю, стрим их хотел бы сделать, но, видите, не получается, поэтому, наверное, запишем ролик в скайпе, с ним переговорим по поводу этого, чтобы он, так сказать, как свидетель уже к этому подходил и уже со своих слов рассказывал, потому что одно дело я расскажу, а другое дело кто-то сторонний. о том, что не только, не только в посохе дело, то, что вот на посох это влияет, но он и подключал у него куча других, там вот я же говорил, что у него и плоские, и бублики самые разные, и там с эс эти, статические, ну в общем, каких только нет у него, этого добра, целый ящик, все это вот на себе перепробовал. И вот сейчас он вот как раз пробует все подключить вот к такому генератору, и видит, что эффекты другие. Все работает мягче, чище. И такое ощущение, что оно полезнее. А вот это вот бьет и дает побочку какую-то. И вот мы сейчас с ним это будем выяснять. Да, по поводу этого генератора, если кому интересно, я, может быть, сделаю отдельный ролик. Разложу его все по полочкам, по компонентам. Тут, в общем-то, для меня все понятно. Так как я сам разработчик и, в общем, конструктор с давних пор с 50-летним стажем, то мне тут это все довольно-таки ясно. Говорят, разрабатывал какой-то сверхинженер авиационной промышленности. Ну, по идее, да. Но я же говорю, что с первого взгляда все отлично, все красиво, все хорошо. Но на самом деле, там как минимум две трети всего лишнего. И вообще, да, я бы так и не делал, конечно. Что... и вот я хотел бы это рассказать, показать и направить, может быть, кому-то полезна будет информация, как лучше не делать. Хотя, в общем-то, конструкция, да, по идее, все нормально. Но с точки зрения напыщенной солидности, вот это все, это, конечно, да вот показать, что вы видите, как вот все тут сложно, все хорошо. Но даже вот микропроцессор применен, ATIN 13, это я тоже все объясню для, для каждого компонента могу объяснить. Коробочка, конечно, тут такая, вот такая есть, но тем не менее. Сделан он для пользователя нормально, но я бы так не делал и могу объяснить почему и тем более почему здесь стоит именно вот этот деновский генератор с реактивкой. Конечно, это вот как оказывается большая беда. Поэтому вот такую вот я информацию вам подаю, а вы уже думаете, сами себя для себя решаете, что делать и куда в каком направлении идти и обязательно проверьте вот если у вас есть такая возможность проверить именно что такой генератор и вот такой генератор, который на 8871, или обычные, как я вам показывал, на 7056 варианты, но без реактивки. И именно сравнить вот результаты, как будет с тем, и как будет с этим. И постарайтесь мне какие-то сообщения по этому поводу сбросить. То, может, видео там или еще что-нибудь. В общем, фотоматериал какой-то. Ну а так пока все. Всем пока. Счастливо, до свидания. Будьте здоровы!